Одноклубники, всех приветствуем. Вот и наступила полноценная зима во всех регионах. Мы спешим отправить вам очередные комплектующие и запчасти для ваших мотобуксировщиков. А на отправке у нас пол машины Почты России, которая скоро привезет на сортировочный пункт. И все посылки отправятся вам. Кто не сделал заказ, напоминаем наши сайты. Buksclub.ru и группа ВКонтакте мотобуксировщики Железная Собака. Всем спасибо за просмотр. Пока.